Друзья мои, оказывается, сегодня у нас был заказан подъемный кран с присоской. Кто-то к нам стучится. Кто там? Подъемный кран. Какой? С присоской. Кто заказывал? Анатолий. Сейчас открою. Заходите. Ты невидимый, что ли? Ну-ка. Я невидимый. Он невидимый, Толя. Там. Подъем. Подъем. Подъем. Тут ничего не видно, потому что еще свет не включен. Так, Гаврик. Все, поднимайся. Подъемный кран с присоской пришел. Мы никому не покажем, какая у нас присоска, потому что все люди нас скажут, дураки, совсем последний. Вон присоска стоит. Она мытая. Гаврик, подъем, подъем. Гаврик, подъем. <мышляет> Гаврик, подъем, кого ты поднимаешь. Гаврик, вот у нас еще подъемный кран. Живой, наконец-то. А то всегда. Так его, так, так, так. Так его. <мышляет> Гаврик, подъем. Подъем, давай. Подъем. Буди, Максима. <мышляет> так, ребята, сегодня у нас понедельник. И хвист, культура, одеваем в спортивную форму. Доброе утро. Гарри, что ты не поднимаешь своего хозяина? Он за Туриком бегу, За Туриком туда, в туалет. Все. Кстати, туалет у нас проходной. Что это такое, узнаете позже. Это секрет. Так, рыбки, подъем. Тут кто-то кого-то зажал. Кто кого зажал из вас? Барсик гасится. Барсик, ты загасился от него? Он тебе не дает жить. Ох, он какой. Там, а а есть, есть, конечно. Значит, кстати, носки? Я всегда утром им даю форму, там кому спортивную, кому какую. Носки вот одни сложенные, как правило, куда поменялся, Гаврик, а другие вот так. Но они зато не, не по всей комнате, они лежали скромно на, на спинке стула. Прогресс, однако, продвинулся человек. Это надо в стирку сразу. После первой неудачной попытки подъемного крана Гаврика наступает подъемный кран. Называется вода. То есть, один раз я обрела, конечно, кое-кого водой. Хватило одного раза. Но, правда, давно это не применяла. Придется еще раз попробовать. Придется... Только поплескать. Я поплескаю только. Ну Раз пошло такое дело, то я и Толины, конечно, покажу. Это он участвовал, будучи еще учеником школы искусств, участвовал в каком-то проекте по... Короче, я рисунки рисовал. Значит, грамота за хорошее учебное поведение. Здесь они участвовали в конкурсе творческих работ посвященному году экологии. Так это аналогичный диплом победителя олимпиада плюс интернетная. Вот это у нас аналогичный конкурс джентльмен. Вот они просят его повторить. Черт, я не падаю, не могу никак. Вот так что делать? Такой же был у него. Но это отдельная история, когда-нибудь расскажу. Это у нас сертификаты были за добросовестное дежурство и послушание. А сертификат выдан Макарову Анатолию Александровичу. Хотя там подробности другие. Это Толя вот подписывал тоже грамоту себе в 2014 году. Так, у нас там вылетело? Аналогично за первое место в конкурсе. Там у нас сухой паёк выдавался на 23 февраля армейский. Так, Толина грамота, диплом. Диплом вручается Макару Анатолию за успехи в горнолыжной секции. Так, второе место в домашних соревнованиях ⁇ юный атлет. Награждается Анатолий и медали у него еще есть аналогичная. Так, это победитель Олимпиада Плюс. Сертификат за второе место в конкурсе рисунков. Дорогой мой сыночек Анатолий, что-то поздравление какое-то ему это так, за участие в конкурсе книги детства тоже что-то там стишок, что я рассказывал. А, это благодарность родителям Ателю Буфилановне за хорошее воспитание сына Анатолия. Активное участие в жизни группы детского сада. Дальше едем на карах. Вот доброе это южное утро. Почему я в маске? Почему я в маске? Потому что пыль. А еще, если быть точнее, то березна. И средства для посуды, они вызывают у меня аллергическую реакцию. Да, мы одеваем уже верхнюю одежду и выходим на остановку. Такие звонки у нас в прошлом, позапрошлом году были. И даже перед тем, как садиться за уроки у каждого по своему расписанию. И идти в музыкальную школу, на секции. Нынче мы только в школу идем, вот так, потому что немножко подросли и немножко изменилось у нас расписание и стиль жизни. Вот так. Это мое личное изобретение. Выработка привычки. Хорошие, добрые привычки по звонку. В школе тоже же они по звонку живут, ну и подготовка в школе. Аналогично, вот так вот мы встаем и уходим. Сейчас я одеваюсь, беру скандинавские палочки и иду вместе с ними. У меня идет утренняя прогулка с животными в том числе. Так, вообще у меня всегда по понедельникам идет стирка-уборка. Я снимаю вещи какие-то, там полотенца, детские рубашки, всякое такое. Подогреваю воду, которую я до этого использовала для вечернего утреннего душа. При помощи кипятильника. Сейчас я покажу. Так, вот такая. Барсик, здрасте! Что ты тут сидишь? Я тебе вон ведро воды. Вот это такой код, которому нужно ведро, зеленое ведро воды, чтобы оно стояло именно здесь. Именно в ванной. Именно не меньше, не больше. Именно вот так. И тогда он будет пить. А так иначе он пить нигде не будет. Ни в кормушке, ни в ведре, стоящем на полу. Сейчас вода устоится, и мы посмотрим за ним. И он будет пить. Если тут нет полного ведра, именно зеленого ведра с водой, он так и под... умрет от жажды. А вот, а вот в этом тазике, где мы мыли вчера ноги, я сейчас поставлю кипятильник, быстренько нагрею, насыплю чуть-чуть туда порошка и хозяйственным мылом все на и оставлю. Напился? Да мальчик мой, думаю да хороший барсик. Барсечка мой хороший, да он красивый. Таких умных котов я не видела никогда, как собачка ходит за мной. Да моя умничка. Когда первый раз Максимка где-то его подобрал год назад, больше года уже прошло, на улице. Я пошла мыться, он на, на меня так прошел, смотрит, смотрит. Я где-то видео есть у меня. И я его с собой мыться, умылся. Хоть бы что, Ваня сидит, моется. Так что он у нас чистенький, я и регулярно их обоих вместе с собакой ну, профилактику делаю от и паразитов, поэтому он у нас чистенький. Да, Барсик? Ты домой пойдешь? Давай, пойдем мой хороший. Давай скорбенько. Что тут сыра? Ах, она, мама, тут сыра сделала. Сейчас вытру, давай, иди. Берем, у меня прястное. Давай, шагай. Давай. Ну, иди давай. Ну, тут я уже вытерла все. Иди. Иди уже, иди. Давай. Мальчик мой хороший. А тут лужа, тут вот сыр. Сейчас вытру все. Иди. Всю ночь сегодня спал у собаки в этом вместе. Давай скоренько. Ну, иди давай. Вот так вот. Иди, вот так вот. Тут не надо пить. Тут мыльная вода. Ну давай. У меня тоже... Где тут? Это я не понимаю. Вот так вот. У меня тоже личные дела находятся в папочках. Мои папочки вот такие солидные. Здесь у меня личное дело только. Документы их, по крайней мере. Мне сегодня запросили из... Учреждение дополнительного образования, куда он входит на студию, попросили номер снился. Я его сейчас ищу. Где у меня номер снился? Где-то тут есть. Сегодня, кроме этого, я пойду... Да, тут вот есть у них какие-то фотографии, грамоты. От грамоты я не знаю, где у него достижения. Или снуло, наверное. Или, наверное, в другом месте. Вот такая же папка с файлами у меня есть у другого ребенка. Так, номер снился. сейчас ему тут напишу тоже туда, потому что он тоже ходит на мультфудию. Даже на сегодняшний день мультик сотворил. Я листаю, листаю его документы. Всякие разные. Даже эти энцефалограммы мозга всякие. А вот у него грамот, это у него здесь. У этого товарища грамоты здесь одной рукой не вот То есть целый пакет их. Сейчас я попробую одной рукой. Опа. Сейчас я достану пакет грамот. Такой да, большой у нас пакет. Ну-ка, пальсик ты мне тоже тут помогает, да? Так, что у нас тут? Робостар. Первое место. Это эму. Интернет Олимпиада. Это тоже ЭМУ. Так, стоп, стоп, стоп. Диплом. У нас знаний. А это первое место в конкурсе рисунок. Но это я им сама делала грамоты такие. У нас были домашние соревнования. А вот это вот. Это у меня есть видео такое. Как на 2000 пятнадцатый год или 16 мы встречали, по-моему, Дед Мороз расщедрился у нас. И вот такие написал письма. Сначала к этим письмам он им подарил каждому по планшету, дал волшебную инструкцию, как пользоваться. И написал вот такое письмо. Это, конечно, шикарная память. Тут я что-то выпендрилась, поехала в Москву к своим детям и сказала... Живая или мертвая, я приеду вы там сделаете все. Вдруг мало ли что, больше не придется. Так, это тоже у нас было соревнование. Видео я не сделала, но я его сделаю обязательно. У нас был конкурс семейный джентльмен называлось. Вот, например, Максим Юрьевич, он так, такие показал результаты. Послушность, это он сам себе такие оценки ставил. 80 у него процентов. Это учился в первом классе. Доброта 99, сдержанность у него 98%. Вот видите, какой сдержанный ребенок у меня. Вежливый на 90, собранный на 100, аккуратный на 90. А джентльменство у него 100%. А умеет прыгать на потуте 500 раз беспрерывно. Это его достижение. Это было на 21 октября 2015 года. И добрый ангел ему за это вручил медаль и приз. Кубок, по-моему, кубок у него был. Так, тут тоже какой-то диплом победителя Олимпиады. Тут что-то у него за активное участие в делах класса школы и остроумии, чувство юмора. Участие в турнире дзюдо память, Дню Победы посвященный. Так, это Максим Успехи в раскрашивании рисунки кот в сапогах. Это я дома с семьей проводила в 2014 году. Так, а это грамот Максим. грамота Максиму четырнадцатый год тоже. Но он, наверное, в первом классе учился. А это нам друг один, сухой поег подарил на 23 февраля. Это у него диплом участия в Цюто, третье место. Ничего у ну, него грамотно так-то за активную работу. Старание в учебе, участие в школах, мероприятиях классных. Это второй класс. Какой-то сертификат. Конкурс береза символ России. Ой, ничего себе, у него сколько много самодажи. Сертификат вручается городской конкурс книги детства, посвященный рождению огней во рту. Тоже какое-то место занялось. Вот так вот, а вот. Даже больше, чем у меня когда-то в юности было. Вот. А ребенку ставили психиатр. Гиперактивность. СДВГ, короче, называется это. И формула там есть определенная. Но когда я в интернете порылась, там называлось это... Проблемы с адаптацией. Проблемы с адаптацией. Ну, это правда есть у него. И с элементами дислексии. А раз есть дислексия, значит у него диз... артрея, плохо говорил в детстве. Ну, и понятно, дизлексия с почерком проблемы. Вот так вот.